Добрый день! С вами Довин Наташа, художник компании Таир. Сегодня покажу, как создавала нижнюю картину с атмосферой легкого французского завтрака. Заранее прикидываю, как у меня будет сложно газета по композиции. Обвожу карандашом по контуру. Мне хочется нарисовать стол более фактурно, поэтому я добавляю в текущие краски акрил-делюкс немного загустителя, чтобы можно было выкладывать их мастихином более густо. Использую цвета вереск и ежевичный. Когда они высохнут, наношу еще один цвет шалфей. Делаю это, чтобы усложнить фон. Наношу краску неплотно с продирами. После высыхания покрываю окрашенные участки довольно плотным слоем каракелерного лака. Даю ему высохнуть и наношу слой белой акриловой краски. Напомню, что поверх крахкелюрного лака краску нужно наносить в один слой, чтобы маски шли стык в стык, не прикрывая друг друга. После высыхания краски закрываю каркелюр шелачным лаком. Приклеиваю газетные листы на докупажный клей. После того, как они высохнут, можно рисовать поверх. Выкладываю на палитру нужные оттенки и начинаю набрасывать блюдцы и чашку с кофе. Уже после я поняла, что надо все-таки было сделать предварительную подбилку потому что в такой лессировочной технике приходится наносить много слоев, чтобы скрыть яркие черные мокры. Развожу в чашке кофе, стараюсь сделать естественный цвет и легкую пенную дымку. Темным цветом прорисовываю пенку, ставлю в пузыриках точечные блики. Затем бросаю в напиток несколько цветочков сирени. Прорисовываю узоры на металлической ложке. Рисую нежное французское печенье Макарон. Разбрасываю по газете цветы, ветку яблони и сирени. Углубляю тени под чашкой, газетой цветами. Чтобы сгладить перепад между газетой и кракелюрным фоном, на этой части цветы делаю более пастозными. Золотой краской обвожу ободок у блюдечка. Покрываю глянцевым акриловым лаком кофе в чашке, чтобы он естественно блестел. Мне все больше нравится работа в микс медийной технике, сочетая разные материалы и эффекты. Получилась уютная, нежная картина, и мне захотелось создать целую серию работ на тему утреннего кофепития, используя газеты разных стран. Творить с удовольствием! До новых встреч!